Здравствуйте, дорогие наши любимые, драгоценные, золотые женщины, бабушки, мамы, сестры, жены, тещи, дочки, внучки, племянницы, соседки, сослуживицы, ну, вроде никого не забыл. Поздравляю! Вас всех с великим международным праздником, днем, женским днем 8 марта. Желаю вам всем быть счастливыми, красивыми. И чтобы у всех женщин рядом был любимый мужчина, такой, какой им нужен хочется. Да, вот, теперь я вам спою, значит, песню, которую я сам люблю, жена моя любит, правда, последний третий куплет я стараюсь ей не петь, да, ну, потому что он у нас не в тему, а вот для всех женщин я спою песню полностью, потому что, ну, кому-то она, может быть, вся будет в тему, да. Вот, конечно, я не профессиональный певец, <кười> да, <кười> вот, маленько простыл, но ничего, и с хрипотцой, да, я буду стараться. В шумном зале ресторана, среди веселья и обмана, пристань загулявшего поэта.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 Мне неб такую. Полничу я под собою, Между небом и землею, Как во сне с тобой танцую. Аромат духов так манит, Опьяняет и дурманит, Ах, как сладко в нем тону я. Так близки наши тела И безумные слова. Без стыда тебе шепчу я, Ах, какая женщина, какая женщина, мне птакую! такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне птакую! такую. Ты уйдешь с другим, я знаю, он тебя давно ласкает, И тебя домой не провожу я. Жжет в груди сильней огня, не моя ты, не моя. Так зачем же я ревную? Сколько ж нужно мне вина, Чтобы из памяти прогнать И забыть мечту мою шальную? Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне птакую! такую! Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне птакую! такую! Вот! Такая вот песня. Ну, третий куплет я, как говорил уже, обычно жене своей не пою. Ну, потому что она у нас не в тему. Потому что я ее домой проводил, как положено, и все у нас образовалось как надо. Вот. Ну и еще раз поздравляю всех с праздником, с женским днем, 8 марта. Желаю всем, значит, женщинам счастья, радости, и в этот день, и всегда, вот, будьте красивыми, счастливыми, и спасибо за внимание, и пока, до свидания.